Страна родная, пускай заманит и обманет, Не пропадешь, не сгинешь ты. Александр Блок. Все меньше мелочи в кармане, все больше на плотине вот, страна лежит, сопя в тумане. Так повелось, такой народ: один идейкою заманит, другой на деньги разведет, Последний, хоть и не обманет, Зато на деле идиот. Ну что ж, одной заботой боли, Одной слезой река шумней, Во сколько было трудодней, дней, А ты все та же лес до да поля. Лежи и спи, страна родная, Очнешься завтра под Китаем.